Здорово, Геркил, Здорово. Би Горбием Альбина Сергеевна. Ой-ой-ой. С... Иди туда. Сова. Аделячи Абием. Фамилия Оран Каргополова. Давай. Оля, забери И... его. Туда, давай. Нажай, шабушек, Игрушку унеси туда. Аминьми а а а, а Мийтин, ми Максимовым, Ульяна Тихоновна и Сергей Петрович. Аням мини... Аминьми аня Бин, Амамуче. активный Чульманду Мийтин, у Аду Гручёль, Китай, Ла, Родина Лави, Гачал, а, Дюрбал, а, Утакарва Агдыурбе, Они Мини, Учаку, Учан И Иргичаль Нонман, но Ионова Наталья Кузьминична и Семенов Тихон Яковлевич, отчество не было, чем царя. Документы ворочали, но и они мне оран, утаквали, но не ты. Окенка в 2000 году, Мелидирин Алктоду, молодой китаец. И Черен Менива Акинула Женева. И Аннудирин Сарантор тар иду Бедире Максимову. Акиным Гунча Би, сам Би Максимов. Экума Аннуденный. Эда. молодой китай гундирин, У Орбодок у арбудок, унакан, Может бин родственники, тагали может битин. но Уручо и Гундирин. А ты глядям и, и едям. И яндрала. Так и ачен. Выканан Дондирим, дондирим. амадян атану. И тикадет очи на море. Может. Долгий ятин. Ристориова, Тагалит, Бахадят, Бутнуэ. Бутнул, Сомат Бутнул, бакалды да. Тагальба пока да. И че да, ту рятта. Амактин, артеки. Уталин. Уталин бейтин. Амактаритин. И че дятин. Он. Би. Аду бидерам. But